Лазерная коррекция зрения. Возможность проведения такой операции смело можно называть офтальмологическим прорывом 21 века. Проводят ее быстро, и она дарит стопроцентный результат сразу после проведения процедуры. И подтвердить это могут сотни. Тысячи благодарных пациентов, которые решились раз и навсегда избавиться от очков. Самым современным методом признана технология SMILE, которая изменяет кривизну роговицы, не повреждая при этом ее поверхность. Это то, то направление в офтальмологии, в офтальмохирургии, которое позволяет человеку восстановить стопроцентное, а порой даже боль, более чем стопроцентное зрение всего за десятки секунд, можно сказать, на сегодняшний день. Есть методика, которая позволяет за 25 секунд человеку сделать из плохо видящего сделать человека с нормальным или отличным зрением. То есть лазерная коррекция это метод, который показан для людей, которые носят очки. Чтобы э, проще можно было сказать, если у человека плюс-минус или астигматизм, и он не хочет пользоваться очками, то он может обратиться к офтальмологу в, в центр, где есть э, все методы, представлены все методики лазерной коррекции. Мы можем избавить его от очков, выполняя э, вот с помощью лазера изменение оптики глаза. Вот мы моделируем э, его роговицу таким образом. Вот Лазерная коррекция — это методика, которая направлена на роговицу глаза. Мы с помощью лазера изменяем фокусное расстояние глаза. Как, если представить глаз в виде фотоаппарата, то мы как будто подкручиваем оптику в этом фотоаппарате. И человек получает прекрасное зрение и при этом избавляется от очков и контактных линз. С помощью технологии корректируют близорукость и миопатический астигматизм. Процедура коррекции занимает считанные минуты, проходит с минимальным хирургическим вмешательством и безболезненных ощущений. В России и странах СНГ 36 клиник, использующих эту технологию. Уже на следующий день после процедуры пациенты возвращаются к активной жизни без каких-либо ограничений. Если мы говорим о методе СМАЙЛ, потому что в 90-е Восемь процентов пациентов в нашей клинике делается методом Смайлы. Мы, собственно говоря, являемся экспертным центром компании, которая производит лазеры, и обучаем докторов, рассказываем о том, как пользоваться этим оборудованием, как эту технологию использовать правильно. На самом деле, если мы говорим о смайле, то на следующий день человек возвращается к привычному образу жизни. В стандартных случаях он уже со следующих соток может. Плавать, бегать, лететь на самолете, накладывать там косметику и так далее. То есть, в принципе, он здоровый человек уже через несколько часов после коррекции. И этим, этот метод тоже очень хорош. В данный момент эта методика считается самой лучшей и безопасной, гарантирует быстрое восстановление, меньше риска заработать синдром сухого глаза. Единственное, с чем предстоит справиться пациенту, это боязнь самой операции. Но и здесь не должно быть никаких волнений, ведь все происходит за доли секунд. Операция «Лазерная коррекция зрения» рекомендована пациентам, которые хотят улучшить качество зрения. То есть они имеют плохое зрение по той или иной причине. Это может быть близорукость, это может быть дальнозоркость, это может быть астигматизм, это может быть и близорукость вместе с астигматизмом. То есть какие-то оптические проблемы. Лазерная коррекция позволяет эти оптические проблемы решить и избавиться пациенту от очков или контактных линз. Что касается возрастных ограничений для лазерной коррекции зрения, Считается, что до 18 лет нежелательно использовать лазерную коррекцию зрения, потому что рост глаза не закончился и формирование оптики глаза не закончено. Соответственно, пациенты э, до 18-летнего возраста, как правило, наблюдаются, используя очки или контактные линзы. После 18-летнего возраста в большинстве своем случаев глаз сформирован окончательно, и мы можем оптически его подправить. Обращаясь в любое из отделений клиники доктора Шиловой, вы оказываетесь в руках высококвалифицированных профессионалов с многолетним опытом работы и сотнями успешных операций за плечами. В клинике проводятся более 3000 операций в год. Более 10 тысяч пациентов получают амбулаторное лечение. Здесь есть услуги по офтальмохирургии, компьютерное, лечение глаукомы и кератоконуса, диагностика и лазерная хирургия удаление катаракты и многие другие виды услуг. Высокое профессиональное мастерство в сочетании с передовым базовым оборудованием ведущих мировых производителей позволяет получить максимальный результат даже при самых сложных случаях. Главная цель – подарить качественное зрение каждому, кто обратится в клинику, показать мир без линз и очков.